Ну что, ребят, крафт на эмку Рыцарь за 121 тысячу рублей. Поехали. Коэффициент 1.6, шанс 51%. Ну что, контракт из ки Рыцарь на стоимость в 173 тысячи рублей. Можно выбить скин до 700 тысяч рублей почти. Поехали. Всем привет. Сегодня мы откроем миллион м 4 с кейсов на гагадроп. Поехали. Привет, этот человек, напоминаю, что в прикрепе будет на гагодроп ссылка, а также будет промик на халявный прокрут вот этого барабана бонусов, где теоретически может выпасть бесплатный кейс, бесплатный скин, ну и из элементарного бонус на пополнение, бонус на баланс. Короче, промик на 2 прокрута фактически у вас есть, также промик на 30-40 где-то процентов к депу, он тоже в прикрепе. Начнем, естественно, с дефолта, это фрикейсы, как они здесь именуется, да, два выстрела это здесь называется, но фактически это бесплатные кейсы, с которых можно ничего не выиграть, как, как сейчас, кайф а в целом у нас 20к на балансе и будем проверять на эти деньги S-кейсы также, кстати, у ребят розыгрыш на миллион запустился, кому интересно, переходите в прикреп, почитайте, суть в том, что вы просто открываете кейсы и можете выиграть 60 тысяч рублей, ну типа, в общем здесь розыгрыш на лям, помимо прочего можно даже 235к забрать, ну короче жестко и нестандартно мы в прошлом ролике с вами проверяли АВП кейсы. Сегодня вот эти вот S-кейсы, но прошу заметить, что они стоят дороже, чем АВП кейсы. Да и в принципе они тут самые дорогие. Если мы сравниваем с кейсами именно не перчаток, не ножей, ну а вот именно пушек. То есть на втором месте АВП, а на первом S-кейсы, который мы сегодня нет. Проверим, короче, поехали. Сразу пятерик дергаем и осмотрим, что нам... Ничего нам не выпадает. Блин, кейс стоит фактически 400 рублей. Вот меня всегда удивлял тот момент, что S-кейсы стоят дороже, чем АВП кейса. Хотя вот это странно, потому что до этого, в году 17, 18, 19, самый дорогой кейс по праву считался АВП кейс. Ну, типа там, Драгонлор, Медуза и так далее и тому подобное. Сейчас к этому списку допом добавился, конечно, Гунгнир Принца, и я думаю, что АВП кейс должен стоить дороже. Но ну, может тут, не знаю, я не, не понимаю, почему С-кейсы стоят дороже. Но, как обычно, чем дороже, тем интереснее, поэтому, да, мы открываем S кейсы Кстати, Хрусталь... О! куб, а это кровавый тигр и это говно, и пока что ничего годного прям не падает, давай пробуем фастиком 5 штук прокрутить и 2 400, но в целом а, мы тратим по 1700 мне-то видишь, казалось, что мы тратим по 3к, я привык, что на сайтах открывается по 10 кейсов и я думал, у нас уходит 3 700, а мы открываем по 5 ну вот, такой момент, гагодропу нужно и даже необходимо добавить возможность открытия 10 кейсов, во-первых, я хочу посмотреть анимацию, потому что, скорее всего, это будет какая-то нестандартная анимация этой всей прокрутки, но Единственное, да, нужно все-таки добавить Прокрутку, точнее, возможность Открытия 10 кейсов Ну и, конечно же, какую-нибудь классную прокруточку К ней запилить было бы круто у с 1700 рублей Не сказать, чтобы хорошо, но Но это вообще нехорошо Это вообще нехорошо, я все-таки хочу выбить Что-то красное, что-то дорогое Пока, опять же, если не ошибаюсь Ничего красного и стоящего нам не выпадало Только хрусталь, только василиск Только кровавый тигр И красного, да, ничего даже не маячного горизонте кровавый тигр уже не первый раз. Я предлагаю все-таки фастом. Да напомню, кто еще не знает, кто не в курсе. Рубрика «Миллион кейсов» это не значит, что мы в видео откроем миллион кейсов. Это значит, что на все деньги, то есть на весь баланс мы будем долбить этот кейс. К слову, мы можем сейчас долбануть контракт из этого всего. Почему нет? Я, кстати, врать не буду. Вот у меня с прошлого ролика бабочка осталась. но с гагадропом, естественно, и ссылка. Это ролик рекламный. Я это каждый раз говорю. И и Я забыл, что эта бабочка осталась Короче, можно сделать какой-то Очень крутой апгрейд, помимо контрактов Давай-ка мы сейчас за заапгрейдим за за Я хочу сделать какой-то прям офигенный Апгрейд на М-ку, то есть если у нас Ну не если, у нас сегодня фактически Видос по С-кейсам И завершить этот ролик Можно каким-то интересным апгрейдом Даже не обязательно на Сочку, А можно, знаешь, попробовать крафтить. ну вот серьезно, что-то мне Пришла такая мысль в голову, кстати Огонь дико лежал, да ка мы его сюда Зафигачим, и давай все-таки посмотрим Что из эсок есть в апгрейдах Потому как все-таки я бы Реально сделал какой-то крутой На эску апгрейд Жалко, что нельзя выбирать скины, но ну, давай Сделаем от 70 тысяч и уже будем Смотреть, что есть крутого из эсок Это, наверное, поток А, это, конечно, добро пожаловать в джунгли За 80 тысяч рублей, посидион Это не эска, сувенирный рыцарь Кстати, можем скрафтить, why not? Неотвратимая угроза, сувенирная МК еще. А в остальном я не думаю, что дальше будут эмки, потому что эск Из эсок, да, только рыцарь. Самое дорогое это драгонлор за 730 тысяч. Ну, естественно, крафтить мы его, точнее, апгрейдить мы его не будем. Но все-таки можно попробовать сделать а, сувенирный рыцарь. Это, блин, как минимум круто. Да, давай-ка мы сейчас... Ну, окей, все продавать не будем. Продадим нож. Пусть лежит ножик чистая вода, бабочка. Из него мы сделаем сувенирный рыцарь. Бля, я считаю, это будет офигенное завершение ролика. Но, в конечном Пока, в конец. <смех> Бля, не будем пока глядеть в будущее, будем заниматься настоящим, а конкретно тем, что проверять S-кейсы, а я это все-таки сделать хочу, вот раньше если ты, кстати, первая красная выпала, S, раньше, если ты помнишь вот эти кейсы, проверка АВП проверка С, проверка четвертых кейсов, она разлеталась, как горячие пирожки, то есть эти ролики смотрели очень много человека я хочу сейчас вернуть эту рубрику в свет, поэтому я просто попрошу тебя поставить лайк наберем на этом ролике два лайка человек будет счастлив. Это вообще будет круто, офигенно, здорово, просто замечательно. Поэтому давайте наберем, да, хотя бы 3 лайка под этим роликом. И я реально вы сделаете мой день. Тем временем у нас плюс 80 тысяч рублей. Медленно, но верно, все-таки баланс бустится. И если мы его как-то забустим хотя бы до 1040, то это будет 2 апгрейда на 2 крутых эски. На сувенирный рыцарь и на, я думаю, какую-нибудь неотвратимую угрозу. Или как она называется? то а то сейчас скажу, все же на Мной смеяться будете. А тут даже этой эмки нет. Мем. Странно, что ее тут нету. Ну, а вот из дорогого, да, что имеется конкретно здесь, это, конечно, поток информации. В остальном, ну, да, шедевр. Но вот поток информации, если он будет прямо с завода в качестве статрек, это 1060 50. Ну, мне он падал, он стоил 40. Я думаю, что сейчас он подорожал, мне почему-то так кажется. И да, скорее всего, это в районе 50-60 тысяч рублей. Из остальных эмок, блин, не знаю. Тут нет рыцаря. Тут нет рыцаря, и и это, конечно, это проблема. Вот я не помню, был ли драгон лор в ВП кейсах. Давай-ка мы проверим. Вот опять же, да, цена. Ну, то есть, это кейс дороже. Но здесь... Да, здесь нет дорогих делов. ДЛ... Дорогих Здравствуйте, все, человек, до свидания. Но здесь, из прикольно великий демон. Азимов, распространение, бах. Ну, то есть, много крутых авап. Может, красная линия какая-то дорогая дропнуться. Тем временем, в М, когда кейс дороже. Ну, блин. Ну, вот, серьезно, пишите в комментах. Может, конечно, я что не вижу... Панель управления. Ну, может, я не знаю ее цену, но может реально дорого стоит. Я вот могу сейчас очень сильно ошибиться, но... Блин, я, по-моему, панель управления не такая уж и дорогая. Шедевр может стоить денег. Не таких, опять же, больших, но окей, ладно, сойдет. Механа, пушка, статрек, после полевок, может быть, да. Поток информации, да, второй игрок, опять же, если в статрек. Качестве в остальном... Мо мо моховый, мо моховый, блять. Короче, этот кварц тоже не знаю. Новые скины, что-то я по прайсам, все, алло, до свидания. Но, откровенно, эмок, да, дорогих не так много. Поэтому, не знаю, однако, не очень справедливо Выставлена цена Выставлена цена, понятно Выставлена цена на S-Case Мне кажется, что ее стоит 150 раз пересмотреть Хотя, тем не менее, кейс неплохо себя показывает Он уже сделал, плюс он сделал Блин, ну сделал же я, почему я говорю, он сделал Мы, короче, уже с тобой сделали плюс 10 тысяч даже плюс 12 от изначального балика. И это значит, что все-таки будет два крутых апгрейда. Я реально хочу сделать апгрейд точно на сувенирный рыцарь 100%. Это культовая тема. И это по-любому надо будет долбануть. И, конечно же, на еще какую-нибудь темку, потому что деньги есть. А это значит, что что-то крутое явно будет. Так, если не ошибаюсь, выставляли, выставляли с тобой от 70 тысяч. Добро пожаловать в джунгли. Это все ясно. Так, а сувенирный рыцарь куда-то уехал, да? Опять же, МК за 122. Добро пожаловать в джунгли. Остальное мы все с тобой видели, но мне нужен сувенирный рыцарь, я его тут видел, куда он делся. Блин, а вот это, конечно, косяк. Слушай, ну может с 50 я ставил. Может быть я ставил с 50 тысяч рублей, но я очень хочу скрафтить эту эмку. Но я не думаю, что она так дешево стоит. Блин, да она не может стоить 60 тысяч рублей. Но это же, это же нереально. Да, она улетела, бля, мы не успели скрафтить эмку рыцарь сувенирную. Слушай, мне даже как-то обидно, мы не успели сувенирку рыцарскую скрафтить. Ладно. Но долбанем тогда, есть неотвратимая угроза за 100 тысяч, есть рыцарь за 121, но почему-то был сувенирный, почему-то был сувенирный по очень заманчивой цене. А я вот что сейчас подумал, а давай-ка мы сейчас прямо сделаем апгрейд на какую-то из эмок, почему нет, сразу сделаем на рыцарь, блин, вот он рыцарь. Ну что, ребят, крафт на эмку рыцарь за 121 тысячу рублей, поехали, коэффициент 1.6, шанс 51%. Да, это МК рыцарь. вот это вот, вот это уже круто вот это мне нравится. Слушай, неплохо. Неплохо. и Реально, да я знаешь, я хочу в контракт засунуть. одолбануть реально крутой годный контент и засунуть рыцарь в контракт. Что из этого получится? Давай-ка мы сейчас сделаем как? Мы откроем сейчас на все деньги эскейсы и сделаем контракт из рыцаря. Обычно, да, в Counter-Strike привычное дело делать контракт из рыцаря на Dragon Lore. Это все ясно. Но что будет, если на сайте сделать этот контракт. А самый главный вопрос в том, создастся ли контракт. Потому что он может просто не подобрать скины за стоимость такую. Ну, хотя посмотрим. Есть, опять же, вроде бы как Dragon Драгонлор. И я надеюсь, что все же скин подберется и контракт сделать получится. Блин, реально... Представим, что мы в CS GO. Короче, кейс себя показал неплохо. Вот реально, если кейс показал себя неплохо. Высокая неоправданная цена. Но на самом-то деле она все-таки оправданная. А оправдывается на тем, что кейс нет-нет, он окупается. И это, конечно, не может не радовать. Есть, в принципе, оно окупается, это круто. А у меня деньги закончились. Ладно, 4 кейса хватит. Нет, давай 3 кейса. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем на контракт. И все эти эмки, которые выпали с кейса, мы просто фига... Чем в контракт, главное, чтобы сейчас я не засунул случайно рыцаря Короче, поехали, сейчас накрафтим скинов и после этого долбанем крафт из эмки Рыцаря, это будет реально круто Так, теория чисел пока не будем, пока что все-таки задача все эмки сюда скинуть с самого начала 2800 контракт, это недорогие выходят Вообще недорогие. Ладно, и у нас здесь что? О, кстати, шедевр, неплохо. Почему с кейса, да, так не выпадал вопрос. Ладно, вот э, главное найти... А где рыцарь? Я его не вижу. Блин, я не вижу рыцаря. Ну, ладно, попутно, попутно мы все-таки его с тобой найдем. Я очень на это надеюсь. Главное не засунуть рыцарь в контракт. Облом, эмка только несколько, я понял. Бля, сколько же у нас эмок? Реально, сколько же у нас эмок? Очередной контракт на 4000 рублей уже подороже, соответственно, поинтересней. Ставлю... Не ставлю. Хотел сделать ставку на то, что сейчас нож выпадет, а то проиграл бы, пришлось бы разыгрывать, но ну его нафиг. Но у нас остается все меньше эмок, хотя это не видно, но да, их остается меньше. Контракт на 3700 рублей по полетели. И это десятка, я думаю, будет Должна хоть раз прокнуть десятка, как мне кажется Потому что контракты Контракты, да, я перепутаю с апгрейдами Уже, знаешь, останавливаюсь, хотел сказать Апгрейды, но нет, контракты все-таки Немного подсливают, и они должны Дать хотя бы тысяч десять Вопрос в следующем, реально, где, блин Мой рыцарь, а вот он, все гуд, я его никак Не засуну, потому что он внизу там валяется Шесть тысяч контракт, но это уже поинтересней Это реально поинтереснее. контракт Очень дорогой Двадцать тысяч мята, круто, круто вот это уже, вот это уже пошло Вот это пошло Так, нам нужно, чтобы у нас в концове осталось 10 скинов Естественно, мы это с тобой все проконтролируем Так, рыцарь не закинул. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, скинов-то остается до хера. Ладно, мы сейчас, короче, все эмки, все эмки сюда зафигачим. Ночной кошмар, хрусталь. Создать контракт. Все эмочки мы сейчас с тобой сюда закинем. Но контракты окупаются, стоит заметить, неплохо. Прям достойно. И у нас остались последние эмки. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Нам нужно а, еще три контакта. Получается, подожди, да, нужно еще каких-то 3 скина закинуть Давай самых дешевых Это, я думаю, 1000, 1100, 700 рублей И вроде бы как все Проверим 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Да, все в порядке, поехали Хотя, блин. Нам же сейчас один какой-то айтем выпадет. Правильно? Правильно. Нож за 3000. И что делать? И что спрашивается делать? Ну, ладно, какой-то один скин останется. Короче, погнали, что я тебе могу сказать. Мку рыцарь мы с тобой добавим в самом конце. Просто в самом конце. Я ее уже закинул. Не, я хочу Мку реально в самом конце закинуть. Орбита и рыцарь залетают. Ну что, контракт из Мки рыцарь на стоимость в 173 тысячи рублей. Можно выбить скин. До 700 тысяч рублей почти. Поехали. Ну что, раз, два, три. Он создался. Мне интересно, что он сейчас даст Можно что-то выбить до 600 тысяч. 150. Ну, в принципе, ну неплохо. С тем учетом, что было 75, мы скрафтили рыцарь. Но он то на топ плюс-минус удал. У нас было 75, 90 тысяч даже... Получается 100 тысяч плюс полтинник мы сделали. Я считаю, что было на балансе. Ну да, плюс полтишок. Неплохо контракт из рыцаря, но я думал, будет что-то поинтереснее. Короче, это был человек халява на сайт, а конкретнее на барабаны на деп будет в прикрепе и ссылочка на сайт будет там же. Всем спасибо, надеюсь проверка удалась, вам ролик понравился. Всем пока, до новых встреч.